Всем привет! Как у вас проходят ваши летние каникулы? Лично я потихонечку собираюсь в небольшой такой отпуск, но думаю, что эта информация вам не сильно важна, так что давайте сразу приступим к сути этого видео. Вы все знаете мою прекрасную и дорогую подругу Лису, и она буквально на днях передала мне очень странную идею для видео, это жить один день как какой-то зодиак. Так как я овен, и я являюсь хорошим представителем этого знака, то есть типичный баран, сегодня я буду снимать живу один день как знак зодиака овен то есть я сейчас вместе с вами зайду в интернет и узнаю очень много информации об овнах и мы с вами научимся правильно жить и кстати если вам понравилась эта идея для видео то обязательно зайдите к лисе на канал и узнайте же как должны жить настоящие водолеи а также пишите какого вы знака зодиака и верите ли вы вообще в гороскопы и всякую такую вот муть ну что же, я думаю, что пора начинать этот прекрасный день в шкуре истинного Овна. Да, звучит немножко странно, но да ладно. Я вбила в интернете прекрасный поисковый запрос «Все о женщине Овен», так что поехали. Я родилась 5 апреля, а это значит, что женщины с датой рождения 1-11 апреля попадают под влияние солнца, которое наделяет своих протеже чистолюбием и лидерскими качествами. Я, конечно, люблю, когда у меня дома чисто, аккуратненько и все разложено по полочкам, но я могу развести срач буквально за 5 секунд. То есть вот у меня здесь лежит одежда, там куча косметики, здесь какие-то таблетки для санкса перед прививкой, там одежда, там одежда. Так что вот такая вот я чистоплотная. Но так как мы живем с вами как овен сегодня, они чистоплотные, поэтому Придется убираться Кстати, пока я убираюсь, вот вам интересный факт обо мне Я могу не убираться в комнате до тех пор, пока это не начнет меня бесить Это может быть как неделя, так и месяц Мне стыдно, но такая вот я А вот насчет лидерских качеств Все правда, люблю доминировать Стихия Овна-огонь Он наделяет женщин яркой харизмой Благодаря которой окружающие притягиваются к ним словно бабочки к свету Так ну-ка, быстро ко мне притянулись и лайк поставили. Тут, тут в городской так написано. Пока согласитесь, все идет достаточно неплохо Но теперь я предлагаю все-таки узнать Что кушают овны Овен любит есть все натуральное Любимые продукты красного цвета Морковь, хотя она оранжевая Окей, свекла, вишня Иногда огурец Казалось бы, при чем тут огурец, да? В крайнем случае неприхотливый к еде характер требует хлеба и колбасы Это про меня, я обожаю хлеб и колбасу Овнам показано красное мясо Многие из них любят мясо с кровью Ну и естественно вино. Не люблю вино. Правда, Овен предпочитает крепкие напитки. Вот это правда, это про меня. Хотя красное вино ему очень показано. Вино Овен почитает чуть ли не за лимонад. Это, то есть, мне вот этот чудесный гороскоп предлагает пить весь день вино, как лимонад? По-моему, это не очень хорошая идея. Начнем с овощей, потому что там было написано, что красные. О, у меня есть замороженные огурцы. У меня настолько холодно в холодильнике, что здесь есть и ней. Красные помидоры. Черешня. Красная. Колбасы у меня здесь, конечно, раз колбаса. Два колбаса. Три колбаса. Четыре колбаса. Я даже не знаю, какую колбасу и выбрать. Я уже предчувствую на сегодня просто прекрасный поистине завтрак. Это что-то наравне, когда я жила 24 часа в зеленом цвете, когда я жила там 24 часа в розовом цвете. И, конечно же, вино как лимонад. Как можно пить вино как лимонад? Вы чего вообще? Вы о чем? Это блюдо от шеф-повара вы больше никогда не видите ни в одном ресторане. Только сегодня, только в эту секунду супер-блюдо, только завтрак и только лимонад. О, такое только закусывать. Ну что же, после столь прекрасного завтрака я предлагаю нам готовиться к выходу в город и пойти погулять. Но для этого нам нужно что сделать? Правильно узнать, что же должны носить овны из одежды. Итак, благоприятные цвета огненного знака – все переливы красного и желтого. Овны предпочитают яркие оттенки. Классический представитель знака – такая себе женщина в красном из матрицы, которую трудно не заметить и от которой еще труднее от взгляд. Ну да, как я и сказала, из красного у меня есть э, вот такая вот юбка. Есть вот такие вот шортики новенькие, еще не ношены А в этом шкафу ну сразу бросается вот эта майка. Больше красного у меня нет, так что пока я, наверное, надену... В шортах не хочу ходить сегодня, точно, поэтому я их положу. Я хочу, наверное, надеть вот эту юбку свою красную и футболочку... От adventure time и как-то так я пойду в магазин искать свое красное платье роковой красотки как-то так сейчас выглядит мой лук для сравнения вот фото женщины из матрицы я думаю что очень похоже. но вы можете написать в комментарии от 1 до 10 как вам этот лук похоже или нет так как мы только что оделись, нужно сделать макияж и завершить этот прекрасный роковой образ. Поэтому сейчас мы узнаем, какой макияж должны делать овны. Макияж для овна еще один способ продемонстрировать энергию, силу и готовность следовать своим целям и желаниям. Идеальным вариантом для женщины овна станет классический макияж. Идеальный тон кожи, густо прокрашенная тушь у ресницы и красная помада. Чтобы вы понимали, вот такое вот фото представлено на этом сайте. Макияж было довольно просто сделать, я немного подчеркнула веки тенями, расчесала брови, густо накрасила ресницы тушью где-то в 2-3 слоя, может даже больше, немного нанесла хайлайтера и сделала себе красные губы. Я уже полностью готова, поэтому предлагаю выдвигаться за покупочками и на поиски того самого красного рокового платья, но я думаю, что я его не найду, но мы попытаемся. Приехав в торговый центр, я обошла очень много магазинов. И нигде не было ничего похожего на красное платье, как у дамы из Матрицы. Мне очень хотелось купить что-то другое, но пришлось терпеть. Кстати, в Заре я нашла забавную футболку, на которой напечатана я. Они даже угадали с одеждой. Вот так сюрприз. Единственное красное платье, которое я нашла, мне совершенно не подошло. Оно, скорее всего, для обладательниц большого бюста. А у меня все просто вываливалось наружу. Хотя, казалось бы, чему вываливаться? В общем, в итоге я не стала его брать и тратить деньги. На обед я заказала себе максимально здоровую пищу, ведь овны это любят. Я заказала себе роллы с курицей, рис, яйцом и мясо, ведь овны очень сильно любят мясо, как оказалось. Покушала я с великим удовольствием и осталась довольна. Наверное, впервые за подобные видео я нормально покушала. не удались найти мне красное платье но я не осталась пустыми руками я купила себе вот такую классную кофточку кстати в цветах Овна, Потому что, как мы помним из моего гороскопа, овны должны носить все цвета огненно-красных-рыжих оттенков. То есть эта кофта явно тому подтверждение. Буду теперь ходить такая заметная издалека. А теперь давайте же с вами узнаем, что должны делать овны в качестве хобби, какого-то развлечения. В общем, чем они занимаются в течение дня. Хобби и досугом зодиака овен можно назвать компьютерные игры. Очень любят овны в свободное время воевать в сети. Да. Это про меня. Но мне не нравится один маленький нюанс. Это мне сейчас придется возвращаться домой, да? Класс, я хотела погулять. Я уже приехала домой, и я забыла вам кое-что прочитать. Тут, оказывается, даже есть про кекс. Ну, мало ли, вдруг кому будет интересно и полезно узнать. Овен превратится в агрессивную даму в черных кожаных одеждах, вооруженную плетью. Ее целью станет причинение физической боли партнеру с целью заставить ее доставить ей удовольствие. А у меня вот есть реально плеть. Не спрашивайте, зачем. На самом деле... Я играю ей со своей киской Не знаю, о чем вы подумали, шаунишки Но я имела в виду свою кошку Сансу Я, конечно, не часто с ней так играю Но иногда это забавно Я даже не знаю, в какую игру сейчас на самом деле поиграть У меня столько игр на компьютере Это и Sims, и Battlefield, и Black Desert, Smite, Sally Face, Lace of Fear Честно, не знаю, что поиграть Но быстрее всего загрузится что? Майнкрафт В общем, ребят, что я хочу сказать на самом деле я реально люблю игры, я обожаю просто игры, и недавно, если вдруг что кто-то не в курсе по каким-то причинам, у меня есть свой канал на ютубе, где я играю в разные игры, абсолютно разные. Недавно мы с вами проходили Face. вам очень понравилось, теперь там мы проходим что-то похожее на саллифейс, это франбол. Мои кактусы выросли, теперь это забор из кактусов, коровки, видите, я сделала здесь целый замок. По традиции сегодняшнего дня я пью сок. Если вы вдруг забыли какой сок, то вам нужно перемотать это видео на самое начало и посмотреть его еще раз. Кстати, это видео я буду выкладывать в... Четверг, То есть сегодня, а знаете почему? Потому что для овнов это считается самый благоприятный и удачный день. Именно в такой день лучше начинать новый проект или же ехать в путешествие. Также не забывайте обязательно в комментарии писать, кто вы по знаку Зодиака. Понравилось ли вам вот эти такие вот жизненные метаморфозы с овном 24 часа. Лично для меня это, знаете, был такой необычный опыт, я узнала очень много о себе. В общем, не забывайте также подписаться на мой канал с вами увидимся уже очень скоро. Всем пока и до новых встреч!